Но Джосеф, разве ты не дело дармовыгать по варвару раны? Как бы да, но вообще нет. Оно дерьмо, оно как охоловаха и нуждается в улучшении полировки, как игра после релиза через две минуты. И я вкачал целая мотивочко в интеллект с того времени. Теперь я лучше во всем. Умнее, сильнее, еще вихливее, чем когда-либо. И это единственное, что я переделаю, так что не держите дыхание, других Фу, не будет. О, Они прекрасны да. на Так что начнем сначала. ДНД это для прыщей, что увязли в своих комплексных словах и матеша. Она до горлышка заполнена кучей механик и правил, на которых ни у кого нет времени прочесть, так как все заняты не игрой в ДНД. Не беспокойся, третий сорт на налетел, что временами смотрит старое школьное фото, задумываясь о бывалом смысле, что же случилось. К счастью для тебя, у меня есть класс, который требует столько мозгов, сколько студенты прилагают на рубежках. И все, что тебе надо сделать, это научиться забрасывать маленький пластиковый кассетер, прям как когда ты забрасывал каждый матч, в котором тебе только позволяли играть. Добро пожаловать в дерьмовый гайд по ДНД. Всем нравится бить штуки, и ДНД самое лучшее, ведь ты можешь бить буквально что хочешь, включая других игроков. И какой класс будет лучше в избиении, чем варвар, что является лучшим в избиении штук и невозможности остановиться бить штуки? Имея до 12 какое здоровье, означает, что у тебя миллион пятьсот за на втором уровне. И защита без доспехов означает, чем ты миссистия, тем легче тебе будет блокировать удары, и уклоняться, потому что враг сильно отвлекается из-за твоих жирных волосатых летающих сосок. Еще лучше, у тебя есть паучье чутье, что позволяет тебе избежать ловушки, заклинания социальной обязанности и прачку, как если бы ты только съехал традиционно пытаясь определиться в жизни но достаточно защиты, реальная причина играть за варвара это бить настолько сильно что автоматом входишь в кровожадную яро ты можешь собрать в себе гнев тысячи сталкеров, которые одновременно опустошили инвентарь в одной точке. И во время своей ярости ты становишься лучшим в мире выжимателем гоблинского сока. Ты получаешь дополнительный урон, преимущество при броске на силу и абсолютно все физические атаки отскочат от твоего недельного пресса. С переходом на новые уровни ты становишься прогрессивно все злее и злее, получая дополнительную скорость передвижения, экстра взмах при критическом ударе и станешь слишком яростным, чтобы умереть. Потенциально навсегда, пока у тебя есть что бить, рассматривая разные вкусы. Яра! Есть берсерк, если хочешь махать топором, как вертолет лопастями, а ошибочно принимать глупость за храбрость и пожизненный запас обратных карт изуна. Как альтернатива. Тотемный воин это как полуфури, которая впитывает силу твоего любимого персонажа из американского Рубин Гуда и представляет, что все остальные вокруг него это принц Джон. Бывшующий в бою, чтобы быть выбешенным дикобразом. Буревестник, если хочешь, чтобы все вокруг стало таким же яростным, как ты. Фанатик, чтобы косплеить лайт версию паладина, с кары и аурой без сахара и калорий. И предки-хранителей, если это жалкое мелкое секло. Нападение это лучшее нападение, чтобы я не видел этих тактик в своих сражениях чего думаешь я убольшу свой мозг чтобы думать сильнее и тратить время когда весь план может провалиться из-за плохих бросков и потом придется сидеть будучи бесполезно всю оставшуюся игру за кого ты меня принимаешь за какого-то там мага это так ты так обо мне думаешь а пошел нахер я вытрясу из тебя все дерьмо Думаешь, что лучше меня потому что умеешь считать надеюсь тебе нравится асфальта укладка ведь ты заполнишь каждую щель в моем поребрике и теперь ты знаешь как играть варваром. всегда пожалуйста Лайк, like, подписка, дискорд, патреон. Смотрите в описании.